Красота, море, зелень, птички. Друзья, всем привет! В сегодняшнем обзоре готовый бизнес в самом низу микрорайона Светлана. Нахожусь я сейчас на первой береговой линии. Это у нас парк имени. Фрунзе, центральная набережная, налево пойдешь, к Дендрарию придешь, направо пойдешь, к Морпорту придешь, а до нашего апартамента, который действительно является готовым бизнесом, ну потому что у него есть управляющая компания, а на весь сезон апартамент уже занят, и я так скажем, втиснулся в окошко между гостями, между заселением. И хочу показать вам этот апартамент. Идти нам до него всего лишь 450 метров. А это примерно 632 шага. Да, да, я посчитал. Шутка. Но то, что 632 шага, не шутка. Это летний театр, пивоварня, раньше она называлась, не могу выговорить, в общем, сейчас называется Парк Фрунза. так и называется. Фонтанчик почему-то не фонтанит. Красиво? Безусловно. Очень красиво. И это апартаментный комплекс Марина Парк. Улица Черноморская. Верещагинская дача. Там на горизонте легендарная жемчужина. Ну, а нам осталось идти-то Совсем несколько минут. Пропускают. такой Небольшой, небольшой уклончик. Вот там за зеленью прячется апартаментный комплекс Светлана Парк. Средний ценник там уже переваливает за 600 тысяч. Вот я, собственно, уже и на месте. Это улица Гагринская. Да, что-то долго сдается апартаментный комплекс Светлана Парк. К слову говоря, минимальные площади там от 60 с небольшим метров. Это улица Южная. Сейчас мы преодолеем немного ступенек. Все утопает в зелени. Классно. А это веранда. Очень неплохая столовая. Сейчас вам ее тоже покажу. У меня буквально пару дней назад приезжали Друзья в гости из Москвы селились именно в этот апартамент. Остались очень довольны. Конечно, я заходил к ним в гости. И они я, собственно, кушали исключительно в этой столовой. Это вход в апартаментный комплекс, а это вход в столовую. Согласитесь? Очень удобно. Не нужно никуда ездить, ходить. Прямо все под боком. Вот все, что вы захотите. Можно самокат взять электрический в аренду. Купить себе здесь всевозможные экскурсии. Такая, видите. Достаточно неплохая территория здесь. Давайте уже покажу вам все. Можно заехать сюда и из курортного проспекта. Вот прям по курсу остановка Светлана. Какой здесь воздух чистейший. Ну, а что тут ходить-то? Вам и так все понятно. Вот тут ресторанчик «Рис». Вот там магазин «Перекресток». Все, что захотели у вас поблизости. Захотели пивишку попить. Вот вам, пожалуйста, разъемное пиво. Здесь всякие столовки. А это пансионат Светлана. Ну, теперь, я думаю, у вас вообще вопросов не осталось по месторасположению, там магазин Магнит, это подземка через Куртный проспект. Ну что, а мы идем смотреть готовый бизнес в самом низу микроайона Светлана. И вот так выглядит само здание. Если я не ошибаюсь, оно восьмиэтажное. Заходим. Здесь такая зона ресепшн. Два высокоскоростных лифта. Что здесь еще есть? Так, ну в общем еще что-то тут есть. Магазин цветов тут, салон красоты видимо, ну а мы поднимаемся на пятый этаж. Такой просторный холл с небольшими диванчиками и есть общий балкон. Итак, заходим в апартамент. Общая площадь, если не ошибаюсь, 24 квадратных метра. В общем такая прихожая. Вместительный шкаф с зеркалом. Ну, само собой, хороший интернет, Wi-Fi, курить нельзя. Совмещенный санудел, водонагреватель на всякий случай. Вообще, коммуникация здесь центральная. Новый ремонт. Я с полной уверенностью вам говорю, что это один из лучших апартаментов в этом комплексе. Есть абсолютно все для комфортного проживания. Холодильник. Микроволновка, плитка, кофемашина, чайник, стиральная машинка. В общем, все имеется. Смотрите, как симпатично. Двухспальная кровать. Телевизор. Диванчик. Очень уютно. И балкон где можно покурить, посушить белье с видом на зелень и на море Не знаю, квасный апартамент, правда на все случаи жизни готовый бизнес И просто приезжать отдыхать вообще идеальное место для ПМЖ Оксанка, помощница моя достаточно долгая Время жила в этом комплексе Красиво, не правда ли? Там Millennium Tower. Это Сигэлакси Да и коммуналка Прямо адекватная, я вам скажу Ну, по кругу где-то Около пяти тысяч рублей В общем, стоимость данного апартамента Двенадцать миллионов Готов ответить на все вопросы по телефону, которые появится на ваших экранах. Все красивые розочки. Поставьте за розочки лайк. Подпишитесь на канал, если сих типа, пор этого не сделали. Дальше будет много всего интересного. И чтобы не пропустить интересные предложения, поставьте обязательно колокольчик. В инстаграм тоже welcome. Я на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.